А мы, мы, мы что с вами сделали? Мы вроде бы с вами сделали этот магический, фурунический верстак. И вне серии я сделал, получается, адскую печь. Вот она такая стоит. Вот, я пока не разобрался, как она работает, поэтому... Вот, вот так вот она пускай стоит, как декор такой. В этой серии мы с вами наконец-таки попробуем сделать что-нибудь на руническом верстаке, потому что, ну блин, мы что, его зря ставили, что ли? Вот, и получается, я думаю, мы с вами начнем со самого простого, это будут сапоги путешественника, потому что... А почему? Я не знаю почему, просто потому что. Так, ладно, значит, ой, господи, блин. Короче, смотрите, значит, я тут узнал одну очень интересную вещь. е -а мать Капец. <к classified> Что здесь происходит? Короче, вот здесь а и нам нужно будет сейчас сделать очень интересную вещь. И я не помню, как она делается, собственно. Вот, и но у меня есть одна вещь, которая называется сохраненная картинка. С крафтом этого аспекта я просто не помню, Лили, как он называется. И эм, я не помню, как он делается, собственно. Он вроде бы делается из аэра и орды. Или нет? Я не знаю, короче. Сейчас проверим. Так. А, из Пердитио и орда оно, ребят, делается. Вот так вот. Вот эта вот штука. Э, Пермутатью. Господи, кошмар. Тут все на английском. Извиняюсь, сейчас исправим. Короче, ребята, рассказываю, в общем-то Вот здесь нам нужно будет с вами сделать алхимическую печь Потом нам надо будет сделать с вами фильтры А потом еще надо будет сделать перегонный куб Но для того, чтобы нам сделать перегонный куб, нам нужен один фильтр Вот, а чтобы нам сделать фильтр, нам нужно серебряное дерево, которого у нас не так уж и много У нас вроде бы его вообще практически нет, поэтому я сейчас оседлаю нашего огненного красивого дракона И как на нем летать подскажет мне вроде g или m или c ой как это делать -то? кстати я давно хотел поставить тут WarPoint, чтобы нам не пришлось потом очень-очень долго искать место нашего дома ой вот так опа и с напишем home вот, и поставим, короче, такой. А -а -а -а. Ну, давайте какой-нибудь, не знаю, такой. Фиолетовый, красивый прям, чтобы было тут. А, но все равно черное. <laughs> ну да ладно. Так, сейчас мы с вами оседлаем дракона и полетим за серебряным деревом. Так, только вот, блин, я реально не помню, как это делается, ребят. Скажите, пожалуйста. О, во! Все полетели все теперь стоит тут я сейчас срублю быстренько тут одно дерево серебряное и пойду отсюда так ну-ка иди -ка сюда у это будет долго они а, не, не долго я пошутил шутница года люблю шутки шутить и людей веселить где саженец собственно Потому что я мне надо а где а саженца нету а где саженец ой изменяюсь мы падали мы упадали да угу, да речь хорошая уга. я соберу нам заранее потому что там нужно много фильтров сделать потому что просто потому что а, на самом деле в в будущем нам этих фильтров понадобится очень-очень много. Да, все саженец серебряное дерева выпал, отлично. Так, тогда я думаю, я выкину порох, соберу остатки и сейчас мы сами э, осылаем нашего дракона, который, возможно, уже свалил отсюда куда-нибудь подальше. А, нет, вон он там. Вот, а, давайте еще коров поубиваем, чё бы нет? Так. У нас места нет. Так палки выкидываем. И еще что нам надо выкидывать? А, ну, получшие глаза, в принципе, нам не особо-то и нужны. Зачем нам нужен третий глаз? Так. Ну-ка. Бьем! Ладно, остальных мы оставим, пускай живут. У меня уже. Ой, 16, давайте еще чуть Да, пускай живут. О, давайте еще. <с> блин, просто логика безгранична, можно сказать. <с> так, садимся. Ну-ка, блин, тут же нельзя. Так, все. Полетели отсюда по домой. Так, у меня есть кости. Пф, всегда с собой. А, ты сидел, все, молчу. Так, значит, сейчас мы будем сами крафтить разные вещи из мода. Вау! Чего я сейчас вообще сказал? Так. Вроде бы вся кожа. Так. Давайте мы сюда сами сунем еды. Так, значит, э, нам нужно будет сейчас с вами сделать, э, получается... Давайте я тогда э, надену свои э, стрёмные очки. Ну, блин, с этими ресурсами, которые, ну, я нарисовал, блин, это выглядит довольно-таки странно. Извините. Так, ладно. Так, значит, нам нужно будет сейчас вам сделать... Что это такое? Так, нам сейчас надо будет сами сделать котел, чтобы из него потом сделать сигель. Понимаете? О чем я? Так, фигак. Опа, волшебство. Винкс. Инчантикс. Так, и нам надо будет еще взять ведро. А, ведро у нас есть. Все, отлично. Значит, нам надо будет... А, нам, нам еще нужно будет сделать с вами печку. Ну, сейчас печку мы с вами быстренько сделаем. У меня, у меня тут очень-очень много булыжника. Так, эм, вот так вот, наверное. Вот, а дальше мы с вами будем это все делать вот в этом верстачке. Значит, получается, сюда нам надо будет засунуть. Нам еще, знаете, что надо было? Нам, нам нужен еще этот... Магический камень, а я вот не знаю, куда я его засуну. Е и остался ли он у меня вообще? Ха, кажется, его нет. Ну, ладно. У меня тут есть уже переплавленный а, булыжник. А, вот магического камня у меня просто предостаточно. че я так... Это... Испугался аж. Так... Алхимическая вещь готова. Сейчас мы с вами будем делать фильтры. Для этого нам понадобится золото. Серебряное дерево, точнее его доски. Тогда вот это я выложу, вот это выложу, вот это выложу, вот это выложу. Так. А нам еще потом понадобится стекло. Вроде бы. Значит, получается, крафтим вот так. Оп-оп-оп, я думаю, нам Нам не хватает, нам не хватает. Так вот я. Блин, эта палка пустая. Черт! Кажется, в этой серии мы с вами сделаем еще одну палочку, потому что моей уже не хватает. Ой, ну ладно. Заодно и другую наполним, что было. Может, здесь есть? Размечтался ты. Мдос, ну что, пошлите собирать все? Да, ночью, именно ночью. Будем собирать. Точнее, искать приключения на пятую точку. Люблю, обожаю. Ах ты. Ай-яй-яй. Ах ты ж. Ай-яй-яй. ты. Лег быстро. Ну, я, в общем-то, думаю, нормально. Если что, сейчас скил пропишем. Бля. Кил. Все, отлично. Мы сами дома. Так, и сейчас я доделаю а -а, фильтры. Так, не эту палочку, вот эту будем использовать. Для крафтов разных. Половина уже потратилась. Смотрите, как капец, блин. Так, 16 фильтров сделано. Нормально. Вот, теперь нам надо будет сделать перегонный куб. Пока что сделаем один, потому что аспектов у нас не так много. Так, значит, нам, получается, надо будет взять 5 железных слитков. Один золотой и ведро, а еще фильтр. Так, получается, значит, вот так, вот так, вот так. Золото куда я засунул? Не сюда, не сюда, не сюда. Ага, значит, а, я все золото потратил, поэтому у меня его не было А я такой, я же брал вроде бы золото, куда оно делось? Так, и еще надо будет сюда сунуть ведро Все, отлично, перегонный куб сделали, осталось сделать только сами трубы Ну еще банку, конечно же, которая вроде бы там, да, там по одной акве надо На каждую Так, получается, надо будет капли ртути нам нужна будет сейчас Ртуть, у нас очень мало ртутия, Вот, потому что я ее вообще, блин, что-то не собирал ни разу. Надо будет чуть-чуть разгрузиться сейчас. Типа, вот это положим сюда, вот это положим, вот это положим. Так, саженец, я думаю, мы сейчас его как раз с вами посадим, потому что... Ну, типа, оно будет расти возле дома, и это будет очень даже прикольно. Куда-нибудь... Куда я, куда его нам можно будет сунуть? Ну, давайте здесь, я думаю, прикольно будет. Такое место будет загадочное. Прикольное. Так, ладно, все. А теперь делаем серьезное лицо. Я что сделал? Я не это хотел, я вот так хотел. Короче, смотрите, если вот это вот сунуть сюда, то у нас получается капля ртути. Я сделаю, получается, 18 капель. Я думаю, этого должно хватить. Еще у нас должно быть. Стекло. Стекла нет, песка тоже. пошли копать песок. Да, мы с вами были в этом... В... Как он называется там? Мы с вами были в пустыне, но почему-то мы с вами ничего не взяли. Ну ладно, сейчас слетаем по-быстрому у нас уже О, у нас уже достаточно песка все садимся и полетели домой так ну-ка сейчас пару метров надо пролететь ну как пару метров почти пару метров жух ладно пускай там посидит я потом его пригоню сюда надо будет потом посмотреть, как садиться. Просто постоянно выпрыгивать, спрыгивать это не очень прикольно. Так. Надо будет нам сейчас... А, так я же вообще типа... Э, нам надо будет сюда сунуть, значит, уголь. Вот сюда суем уголь. И сюда суем песок. Потому что нам нужно будет сейчас стекло. Так, а еще как раз переплавим руды, потому что... Почему? Потому что... Просто потому что можем. Моем. Моем и просто моем. Все. Никаких объяснений не нужно. Ну просто оно лежит и лежит. Так, ну-ка, давай. 13. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, все. В принципе, этого нам достаточно. Еще возьмем с вами вот э, это как называется, да? <связываю> Я переделал. Ну ладно. че уж, что поделать теперь? Значит, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. И еще что-то надо было закинуть, да? Да, железные слитки. Вот так. Так. Ах ты, зараза. Я уже что-то переделал немножко. Ты чё? У меня палка вся полная была. Сука. <свеч> Ай, блин. И чё, куда мне столько труп сувать, интересно? Куда бы пропало. У меня вообще... У меня аквы даже не осталось, чтобы делать эти банки. Чё, второй заход, как бы? Давайте искать узлы ауры. Так. Ну все, в принципе, можно возвращаться тогда. Кильнемся. Так, ну-ка. Делаем, засовываем сюда. Епта, я чуть опять не сделал эти трубы тупые. За которых начались все проблемы. Так, тогда сюда надо будет засунуть вот это, вот это. А, что, еще, что ли? А, ну у меня еще тут земля что-то делает. Зачем она мне? Все это время у нас было стекло, понимаете? Все это время было стекло. Зачем я тогда ходил, что-то там делал, искал? Я этого не понимаю. Мдос. Какой кошмар, какой ужас. Так, значит, нам сейчас надо будет сделать банки. Для этого нам понадобятся стеклянные пластины и эм, эти, как они называются-то? Полублоки, его! Вот. Очень сложное название, не могу выучить, просто прям ужас и кошмар. А, нам хватит только на одну банку. Угу. Но ну, ничего, сейчас мы сделаем все. Че я делаю? Так, вот 4 банки, в принципе нам столько должно хватить Сейчас мы с вами поставим куда-нибудь вот этот вот перегонный куб а, Ну, давайте здесь можно засунуть, в принципе О, Сначала надо поставить печь Что я туплю щак, сегодня? Так, ой Вот так вот, вуаля Дальше суем сюда трубы так, сверху можно присоединить, вот с этой стороны, вот с этой стороны оно присоединяется? Нет. Ну ладно. Так. Ну, можем, знаете, вот так сделать. Ой! Ты что такое? Уходи! Это моя точка, а не твоя. Вот, сюда можно будет засунуть, значит, банки. Четыре штуки. Уходи, дверь закрой. У меня теперь другой. Мне не нужен большой твой. Музыкальная пауза. Короче, сейчас мы с вами начнем изучать этот в изобретениях тут у нас есть такая штука как зачарованная ткань ее мы с вами изучим и также нам ну мы сможем с вами сделать сапоги путешественника на руническом верстаке здесь у нас все с вами получится в этой серии Фух, ну прям вообще стрёмно стрёмно так нужно вот это вот и вот это вот все опа вот так вот зачарованная ткань мы ее сами изучили. Нужны письменные принадлежности и бумага. А бумага у меня должна быть где-то. она. Ее должно быть у меня предостаточно. Но если нет бумаги, можем использовать тростник, в принципе. Давайте использовать тростник. Потому что мне лень искать эту бумагу. Чё? Дай сюда. Сейчас все сделаем. По стандартам все. Ага, значит. что -то нам нужно еще. Ну, вроде бы как нам нужно сделать движение? Да? Матуса Терна. Да, вот валя, все готово. Ну, слушайте, это будет довольно-таки легко сделать, потому что, блин, ну, тут и так уже думать не надо. Типа, надо будет Орду с Айра сделать. А, получается, чтобы у нас получился Матус. То есть, смотрите, вот сюда мы ставим Матус. Дальше сюда можно будет засунуть Орду. Дальше можно будет засунуть, получается, вот эту вот хрень. Виктус. А, ой, а я, я, я и терру сюда пихнуть. Вуаля, вот так оно <coughs> примерно выглядит. Дальше нам нужно будет с вами волатиум и аку соединить. Это тоже будет довольно-таки легко, потому что можно будет сделать вот так, потом дальше вот так, орда и мотус. Вот так вот это делается. Вот. Дальше, значит, смотрите, сюда можно будет засунуть терру. Сюда. А, а ой. Это было близко. И вот так. И валя, сапоги путешественника мы с вами изучили. Это прям вообще было изи. Я слышу паука, который, возможно, у меня наверху. А, нет. Но это было очень громко. Мы на всякий случай поспим, потому что иначе будут крики, вопли. А, все как мы любим, все по стандартам. Европейским. Блин. Спасибо, Илюша. Спасибо. О, тосматический ранец. Пархай, как бабочка. Но это мы с вами уже будем делать в будущем, скорее всего. Вот так это делается, нужно будет здесь сосунуть э, две зачарованных ткани, нужно будет сделать одни ботинки, любую рыбу, перо и 4 грузовых кристалла, а еще 25 итера и волатиума. Итер у нас вроде бы находится в... Э, э, в люках, если я не ошибаюсь, и... Э, ну давайте тогда сразу проверим сейчас. Нет, а где тогда находится блин реле really, где тогда находится этот я не знаю может вот здесь нет бьетча а ну и ладно Давайте изучим холодильник тогда. Чего бы нет. Так, тогда я сейчас эм, загуглю, как это можно будет сделать. А, вот, нам еще нужен чем или как оно там, ну короче, нам нужно перо. Вот, впере получается два пера. <conte> Вау. Пера в смысле аспекта. Если я не ошибаюсь. Да, я не ошибаюсь, все правильно. Ты задолбал уже. Тут ходить, Ират. Сдохни, тварь. У нас тут очень много куриц. Да, вообще, в принципе, у нас тут много живности. Извините, но. Я пришел вас убивать, потому что у меня нет перьев. А ваших перьев мне нужно, как минимум, 13. Прости, лошадь. Надеюсь, у нас Так, давайте выкинем нить. Давайте выкинем дубовые эти. Сколько у нас перьев у нас? Мало перьев. 10. 12. Перья улетели, капец. Такие взяли их там, оставили. Нужно 13 перьев. вот А еще нам нужен уголь. Потому что сейчас мы будем с вами жарить. Так. Ну-кать. А где наши все ресурсы? А, вот они. Тогда это сюда, это сюда можно, в принципе, засунуть. чем мы еще можем сюда засунуть? Вроде бы ничего больше. Ну ладно. Сейчас, смотрите, я вам буду показывать магию. Смотрите, значит, сюда мы засовываем вот эту вот штуку. Сюда вот это засовываем. И посмотрите, сейчас вы увидите. Видите, вот здесь банка. Вау! Ля. Прикол. Здесь у нас аэра. Значит, здесь у нас вот это вот пирог как раз-таки. прикол прикол конечно только почему-то частицы черные ну да ладно ну и она короче сейчас все у нас плавится пока это все плавится можно будет пока что посмотреть в каких предметах находится итер вот потому что честно говоря я сам не знаю где находится этот итер честно вот серьезно А. Итер у нас находится в рельсах, а рельсы у нас делаются довольно-таки дешево, тем более, блин, ну, блин, это же рельсы. Вот, седло, оно как делается, оно вроде бы там слизью надо, да. А где седло? Седло, ты где, седло? Где седло? А вот оно. А, ну тоже так нормально крафтится, но нет, это слишком дорого для нас, поэтому а, самое такое более-менее эффективное для нас это сделать рельсы. Только вот еще эти рельсы надо будет найти, короче, просто э -э, рельсы. Вот обычные рельсы, они делаются вообще просто гениальнейшим способом. Короче, берем просто... А, вот не зря железо добывали, отлично, отлично просто, прекрасно. Так, делаем палки, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд запоздалый. Так. Вот у нас места теперь нет, что это такое, надо будет вот это выкинуть, а курицу сюда засунуть, в принципе... Гневую плоть тоже выкинул, Нафиг надо. Так, сюда, сюда. все, сунули. Вот, если меня обманули, то я их... О! епать, Извиняться. Нам нужно 50 рельс таких переплавить. Да? А, нет, 25. Считать научишь, дебилка. Бля. Ой, извиняться. Получается, нам нужно будет с вами 25 итера. Да, да, да, 25 итера. Все, прекрасно, все, отлично. Значит, получается, здесь у нас, скорее всего, уже все сделалось. Все, банка пустая, отлично. А, можно. Предгонный купуст. А, это. А, это здесь надо смотреть. Значит, вот это мы с убираем. Вот это мы сами тоже убираем. Так, много ну чего бы еще выкинуть-то? Костя, идите вы в пень. Ставим сюда пустые банки и засовываем сюда. Наши заготовленные 25 рельс. Так, все. О, во-бо, бо, Итер. Все, ждем, короче. А, нам еще надо будет эм, сделать ткань зачарованную. Вот, ща, чем мы сейчас с вами, кстати, займемся, потому что э, нам нужно это по крафту. Так, это сюда, это сюда. Пока что вот эти вот две банки мы. Типа Мы их куда-нибудь засунем Поставим, короче, куда-нибудь Здесь, наверное Главное, это не перепутать потом ничего Господи Этот варпоинт меня напугал Просто оно фиолетовое И я подумал, типа, а что у нас на фи крыше фиолетовая? А потом такой, а, это же варпоинт Ну, сейчас я пересрался жестко Ужасно, прям. Так, сюда, сюда, сюда, вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда, вот это. то можно пока убрать, шлем, пускай остается. Так это можно сюда, вот сюда, вот так. Вот это зачем мне вообще, в принципе? Так, тогда вот это мы с вами уберем. Вот это нам не нужно, вот это мне нужно, вот это нам не нужно. Fakue это оставлю Так, шлем сюда, лук сюда. В принципе, стрела можно было оставить. И сейчас мы с вами будем делать вот эту вот зачарованную ткань. Надо будет нить одна и светло-серую шерсть. Вот, и получается нам нужно сколько? А, сделаем две тогда таких. Нам нужно будет взять шерсть. А вот как раз черную давайте. Черную не жалко. И нужно будет с вами взять нить. Да, эта нить до сих пор нужна. Она востребована. Я не понимаю, типа это какой-то прикол или нет. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Пойдем убивать пауков, значит, сейчас. Потому что другого кого-то в я не вижу. Две ведьмы? Что это такое? Вы должны быть в другом летсплее, а не в этом. И чё ты мне сделаешь, а, своей тупой магией? Ничего, вот именно. Только алкашкой бросайтесь, и все. У них Новый год еще не закончился, видимо. О, смотрите, тут довольно-таки два паука, это хорошо. Довольно-таки два паука. Это довольно-таки хорошо, хотел сказать. Потому что здесь два паука. Ах ты! Третий тут еще появился. Шесть путин, я думаю, хватит. Тогда прописываем кил себе и спускаемся вниз, чтобы сделать то, зачем мы здесь все собрались. Ну, как раз на две. так еще нам нужно будет там чтобы это сделать два грозовых кристалла одна сырая рыба которую мы сейчас с вами будем видимо вылавливать потому что у меня нет никакой абсолютно рыбы потому что все закончились давно и и все что я еще могу сказать блин так что нам там надо. Ага. И нам нужно перо. Давайте размножать наших куриц заново. Фак. Мдос. А что это тут делает? Все, надо это отсюда забрать. Это, ну, в блоке надо будет запихнуть сюда. Ой. А ну это тоже можно. Это же блок. О, дерево выросло, лол Прикольно Так У нас есть грузовые кристаллы Фух, есть, отлично У нас есть Перья Нет, конечно, зачем они нужны Короче, у меня тут дохилища яиц Я считаю, их нужно поразбивать Не спрашивайте, зачем Просто давайте поразбиваем яйца Че бы нет Вам что, жалко, что ли? Так, одна цыпленка. Второй цыпленок. Ну-ка. Ой. Я так понимаю, мы сейчас с вами пойдем на поиски курицы, потому что у нас нет. Так, 25 хитера, тут все закончилось, да? Да, перегонный куб пуст. Тогда это мы все с вами забираем. 50 на 50, прикиньте, наполнилась эта банка тупая глупая <свят> а давайте пошли на поиски куриц да вот курицы на к на к на к я с собой еще этот не взял вообще блин прекрасно мне лук со стрелами че тогда так туплю? на Я еще-то это не подобрал ой ребят мне еще так долго идти трэш за мной уже там выехали да а за мной паук шел Емпа! если дракон куда-то свалил я его а вот он там сидит я не знаю, встречал ли я эту шахту до этого, но вроде бы до этого я ее не встречал. Какая шахта, это деревня? ай яй яй Не догонишь, не догонишь, аха-ха-ха. Вот Ой, блин! Пацаны! Ну-ка! А у вас как бы это было? Несколько маниконов и фрагментов знаний. Зачем мне столько? Я в шоке. Так че? Мне казалось, это у вас тут происходит трэш. Ватафак, Аватаев. Ну ладно, ладно. Ой, говно какое-то выпадает, серьезно. Стоять не говно я пошутил. Кажется, я здесь был, но почему-то я тут ничего не залутал. Интересно, это откуда это у вас? На отбрасывание меч. А ч, меч не выпал? Вот капец. Ну, короче, сейчас мы с вами оседлаем нашего огненного, огненного дракона и валим отсюда просто. Стоп, а где он? Эх! На! Да ебтать! Хух, валим, садимся и валим, просто улетаем отсюда к чертовой матери не могу Это-то, полетели отсюда почему встретим лучше все домой ура летим так ну как полетели вперед вот так вот и чё ты в воде сел в лужу пошли все. Господи. Кошмар. С этим драконом, блин. Возиться. У меня времени, блин. И так. У меня и так эфирное время, блин. 20 минут. Мне как-то все уместить надо. А, кажется, этот выпуск будет очень-очень будет длинным. Потому что, блин, ну, извините. Я не специально. Да и тем более... Вы любите длинные выпуски? Наверное. Я в этом не уверен, но вы должны. Так, вот так как у нас есть чуть-чуть курицы тут, я думаю, с вами получим хоть какую-то выгоду. Давайте. Опань. нифига тут, слушайте, нам попадали вещичек. Значит, нам сейчас надо будет сделать кожаные ботинки. Это я точно помню. Кожи у нас довольно-таки много, да и тем более у нас коров очень много. Которых скоро, видимо, не будет. Так, нам нужно будет с вами, значит, получается сейчас два грозовых кристалла. Одна рыба-рыба, перо, два зачарованных этих. Две зачарованные ткани здесь, перо здесь, кожаные ботинки здесь. И нужно еще два грозовых кристалла. Все. Сейчас мы их с вами сделаем. Только вот я не уверен, то что у меня хватит вот этих вот алтарей, или как они называются. Стоять, не это, мне не это а нужно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня их только четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. А ч? В смысле? Это как вообще? Ну и ладно. Сейчас тогда доделаем. Оо! Ватэф! Что это было за звук, блин? Сука, ой. Я ж не могу. Аржа не могу. Так, ладно, все. Идемте. Значит, нам нужно будет сейчас... А, вот магический булыжник, вот этот камушек нам нужен. Чертов камень. Все, 50. 50 50, 50. <свят> сделано все прекрасно ставим вот здесь все вот так вот блин там два варпоинта вот эти вот их надо будет убрать потом как-нибудь <свят> так и теперь мы должны сами будем взять кирку которую я не взял <свят> и <свят> Цитатка просто. Сейчас нам надо будет взять кирку, которую я не взял. <laughs> да, конечно, Саша, с тобой все хорошо, все отлично. Прекрасно, я бы даже сказал. Так, все эти алтари мы сейчас убираем и поставим их чуть по-другому. пять Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот, вот так вот он должен выглядеть. Да, все, теперь все правильно у нас. И теперь, значит, сюда надо будет засунуть вот это. Значит, получается... ⁇ па, мать! ⁇ па, мать! Страшно. Бля. Ой, блин, если мы сейчас сами что-то сделаем не так, то нам хана. Чего? Ладно, возможно это так и должно быть. Возможно нет. Так, значит получается вот здесь у нас она также примерно расположена. Блин, я лучше посмотрю. Так, ну что, ребята, я тут чуть-чуть неправильно поставил. Значит, получается, вот эта вот хрень вот здесь. Я уже запутался, кажется. А вот, оно, кстати, наконец-таки все. А нет, вот это, короче, вот с этой стороны все вроде бы норм. Но с другой стороны это все так стрёмно. Так, ну вроде бы все так ä, и, и, и как и должно. Значит, это что у нас? Это что вот это вот у нас? Непонятно. Ага, вот это вот перо и вот это вот нам тоже нужно будет. Вот это две банки мы их убираем, значит получается их надо будет поставить куда. Там где ткань, короче, сюда пихнуть. Так, это у нас перо, да? Вот это вот у нас... Все! Господи, как же страшно! Как страшно! Господи, кошмар! А где моя волшебная палочка? Блин, я буду плакать, если не получится. Потому что я столько ресурсов угрохал, столько куриц своих перебил. Прям кошмар. Извините, а где моя волшебная палочка другая? А, моя волшебная другая палочка, вот здесь она. Бля, страшно. Чё? Раз, два, три. И убегаем. Все, всасывается, всасывается, всасывается. Ебать, мне страшно. Оно может тохом долбануть. Оно может убить вообще. Оно может взорваться. Оно... Это вообще непредсказуемая реакция. Это максимально нестабильный алтарь у меня сейчас. Потому что свечей у меня очень мало. Прощайте, грызовухи. Рыбка. И перышко там тоже уже улетело. Получилось! Мама! Сапоги путешественника. А, мы... А, на нас... Вау, мы так быстро передвигаться начали сразу. Ну, типа, вот смотрите, вот так я бегаю без, а вот так с... Ой, в ботиночках. Капец. Теперь я буду делать а, все намного быстрее, и мои видосы будут <laughs>, занимать не 40 минут, а 20 минут. Потому что теперь у меня есть вот такие замечательные ботинки. А еще я прыгаю. Я могу перепрыгнуть вот так, смотрите, херак, а, почти, я, чурил, чери. подождите, емпать, я я у шоке. я просто у шоки <плёк> Так, ну, как бы я думаю то, что на этом я с вами буду прощаться, поэтому я сейчас сниму эти стрёмные очки Сниму эти стрёмные ботинки, надену броню свою, ну и буду с вами уже прощаться, поэтому, ребят если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, с вами был я, Саша, всем удачи и всем пока!